привет дорогие друзья всем привет дорогие друзья третий день свадьбы утро и сейчас мы небольшой процессе едем в загс сначала э, к парикмахеру невеста э, будет делать прическу ну и мужчины тоже и кстати мужчины хотели увидеть как парикмахер стрижет непосредственно мужчин в турции поэтому айхан тоже пойдет к парикмахеру и вы увидите все самое интересное сегодня ЗАГС и подготовление к самому главному, самый главный день свадьбы. Суббота, сегодня пятница. Интересно. Не забывайте подписываться на наши инстаграмы. Там всегда много классных фоток, советов, достопримечательностей и полезной информации. Машина невесты-жениха. Остановились в деревенском маркете и завтра свадьба. И раздают последние приглашения на свадьбу старший брат Айхана. Здесь парикмахерская, в которую пойдет Айхан. Его снимем чуть позже. А невеста невеста идет в другую парикмахерскую. Сейчас мы находимся в их сане небольшом городке, к которому относится и деревня Демирли. Вот такие вот здесь улочки, цветы растут, старые деревенские дома. Сначала покажу вам, как стригут Айхана, такая вот маленькая парикмахерская, и сначала парикмахер управляет Айхану волосы, подравнивает, а потом будет стричь бороду ему, точнее брить его. А сейчас бреют. Вот такая вот незатейливая процедура и вот такая вот маленькая парикмахерская здесь. Сейчас пойдем с вами к невесте в женскую парикмахерскую ну и покажу вам еще вывеску этого куафера. кто будет в их сани, заходите и вот так вот выглядит этот городок эхана уже побрились сейчас помазали одеколоном спать да. и может кремом <свист> в общем процедура практически практически закончена завел и все это друзья стоило всего десять ну а сейчас идем в сторону невесты. А здесь женская парикмахерская. И сейчас покажу вам внутри. И невесте. Невесте сейчас выпрямляют волосы. Пока невеста делает прическу, мы все пришли в парк, где пьем чай. Погода сегодня тоже пасмурная, но, друзья, 22 градуса, погода прекрасная, ни влажности, ни солнца, в общем, потрясающе. И вот тут все наши сидят пьют чай, ждут невесту. Невесту нашу волосы сделали и макияж тоже. И теперь мы едем в ЗАГС. Друзья, мы приехали в местный свадебный салон, точнее в ЗАГС. Здесь Деревенский ЗАГС. Сейчас посмотрим, как здесь все устроено. Готовимся к церемонии. Сейчас зарегистрируют свидетелей. Алисан несет документы свидетелей. А здесь мы все ждем. Ждем. dairesindeyiz. İşte şimdi de e, nikah memurunu bekliyoruz. Seni arayayım dedim. Gör diye. Şöyle olsun. Sağ ol annem. Allah razı olsun. Umut ne yapıyor? Dünür ne yapıyor? İyiyim Dünür. Sen ne yapıyorsun? İyiyiz ya. Gelenler, ah, işte İyi bakalım. Dünür i̇yi. Allah iyi iyilik değilsin. Вот так вот выглядит карта Афьона. Вот Афьон Центр. Здесь Иксания. Район Иксания. И вот здесь деревня Демирли. Где мы сейчас, ну, точнее, где мы в данный момент находимся. Sevgili misafirlerimiz Hatice ve Ali İhsan Çifti'nin gelediğimiz yapış noktaların örengi açısından evlenmelerine manevi bir hallerine olmakla tespit verilmiş olup bu nikah törünü yere getirmek üzere toplanmış oluyoruz. Sevgili hoş Şimdi şahitlerimiz Sayın Refiyye Kaya hanımefendi ve Sayın Ayhan Çetinkaya beyefendi'nin huzurunda ve siz sevgili misafirlerinizin huzurlarında kendilerinden soruyor. Sayın Hatice Kahraman Hanımefendi Zeki oğlu Ali İhsan Çetinkaya Beyefendi ile hiç kimsenin basit ve kalmadan özgür ediniz ve kendi arzınızla evlenmek istiyor Evet. Teşekkür ederim. <gülüyor> Sayın Ali İhsan Çetinkaya Beyefendi Nurullah <gülüyor> Hatice Kahraman Hanımefendi ile hiç baskısı ve tesir altına özgür ediniz ve kendi arzınızla evlenmek istiyor musunuz? Evet. evet. Şahitlerimiz Gelin Hanım ve Davrat Bey'in evlenme beyannihını duyduğunuzu sizden şahit ediyor musunuz? Evet. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Size alkışlar oldu. Onlara da bir alkış evet. <gülüyor> Bizim elimizde olmaz siz bari. <gülüyor> <gülüyor> evlenme de asıl olan Aile birliğinin ömür boyu uzun ve mutluluk içerisinde korunmasıdır. Sürdürülebilir bir evlilik, karşılıklı sevgi, saygı ve hoş veriye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi, sıkıntılı günlerinize de bu sevgi ve saygı çarçılığında birbirinize destek ve yarınız olmalısınız. Aranızdaki bir değişme çocuklarınızın da mutlulukları temel İşte ben de bu bireyin bu şekilde oluşuna inanıyorum. Bir ömür boyu, huzurlu, sağlıklı ve bir o kadarda. ...mutluluk dolu günler temenni ederek... ...Bedenin Kanunu'nun İhsane Belediye Başkanlığı'na ve... ...Belediye Başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak... sizlerin karı ilan ediyorum. Hayırlıyorum. olsun canım. Yani. Çok güzel yaptı. Yani. Bizi yapalım, biz bari ondan ses çıksan. <gülüyor> çok, güzel, çok iyi yaptı. Tamam, teşekkür ederim. Ali Sam şöyle imzalat. Hala fotoğraf artık. Tamam. Teşekkür ederim. Hı hı. Şöyle şöyle imzayı, Teşekkür ederim. Şöyle imzalat. Teşekkür ederim. Hala fotoğraf artık. Hala fotoğraf artık. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Hayırlı. Закончилась. Сейчас, Сейчас, после небольшого отдыха и регистрации брака, мы едем забирать стулья. Мы приехали за стульями на свадьбу и за столами. Альперен грузит. Ну, а здесь, здесь столы. В общем, для гостей на завтра и на после завтра. Сейчас мы находимся в местечке, которое называется Доэр. У них тут такой склад. В общем, друзья, вот так вот. Продолжается подготовка к главным дням свадьбы. Пятницы, субботе и воскресенье. Подготовка к свадьбе идет полным ходом. Скоро подъедут стулья на тракторах, а сейчас вам покажу. Здесь уже привезли огромные казаны, в которых будут готовить еду. И также вот эта вот лампа, которую будут вешать на шатры. Посмотрите, насколько огромный этот казан по сравнению со мной. Он практически как ванная. Продолжается украшение к свадьбе, друзья. Повесили флаги, лампы, привезли стулья, столы. В общем, вот так вот продолжается. Дальше здесь у нас котлы. Все готовятся. Завтра будет много народа. И посмотрите наверх. Повесили турецкий флаг и яблоки. Яблоки на столб. Наступил вечер третьего дня. Вот здесь все чаны, в которых будут варить еду, стулья, народ сидит там. Ну и все самое интересное происходит на улице, народ танцует. Заканчивается третий день свадебных празднований, а завтра настоящая праздница. В общем, мы все устали, но веселые и сытые под конец этого дня. Народ развлекается внизу. И я пойду тоже. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на наш инстаграм, на наш канал. Всем всего хорошего. Пока-пока.